Да, это видео является рекламным, скрывать не буду, но в очередной раз убеждаю, что на моем канале ты видишь рекламу не обо каких приложений и сервисов, а только проверенных мною лично. Всем привет и через несколько секунд расскажу, как утилита AnyTrends в прямом смысле спасла данные на сломанном iPhone 10. Поехали. Не буду ходить вокруг да около. У моего родственника сломался iPhone H, как я его люблю называть. Смартфон благополучно был утоплен, к сожалению. Знаю, что вроде как все айфоны, начиная с семерок и выше, обладают пылью и влагозащиты, но от проникновения влаги внутрь телефонов ни один пользователь не застрахован. Да, такое фиаско может быть с каждым. Ближе к делу, история должна была завершиться покупкой нового устройства, опять же, десяткой и восстановлением данных из резервной копии. Но не тут-то было. Сложность заключалась в том, что. Что последняя резервная копия утопленного телефона была сделана аж в ноябре 2017. -го. После этого, как ты понимаешь, копии данных в iTunes iPhone H не создавались. В одном сервисном центре даже заявили спустя недельной диагностики, что смартфон восстановлению вместе с данными не подлежит. Мой дядя, чей телефон и был сломан, на время взял свое использование iPhone 5s, который неоднократно мелькал в роликах на моем канале. На этом телефоне, впрочем, как и на предыдущем, самым важным приложением был вот который работал без каких-либо проблем и была даже создана резервная копия диалогов в iCloud. Однако новая, недавно купленная десятка, как будто бы нарочно не хотела восстанавливать всю информацию из мессенджера. Да, то есть и старые резервные копии фотографий, контакты, сообщения – это пожалуйста. А как что-то связанное с WhatsApp, так резервная копия диалогов в iCloud не найдена. Чего я только не перепробовал. И последний черед оставался за утилитой Anytrends, обзор которой был снят и выложен на канале, еще год назад. Утилита оформлена в довольно-таки выигрышном стиле, с привлекательными иконками, градиентом и прочими вещами. Функционала здесь гораздо больше, нежели чем в iTunes. Опция, которая спасла данные из мессенджера и помогла перенести их с iPhone 5TES на iPhone 10, так и называется, копирование или перенос данных с одного устройства на другое. Делается это крайне просто. Нужно подключить два iPhone к компьютеру, выбрать соответствующую опцию, отключить функцию найти iPhone на обоих смартфонах и дождаться конца процесса. Вы не поверите, но это действительно сработало. Более того, нужно было принести еще некоторый объем информации из различных приложений и резервной копии iPhone 5 s которая, кстати, почему-то не восстанавливается на 10 iPhone, но да ладно, но уже с этим помогла справиться еще одна программа от того же разработчика PhoneRescue. Есть возможность как восстановление данных самого устройства, так и вытащить информацию из любой резервной копии, даже битый, поврежденной или вовсе несовместимый с устройством. По различным причинам вот так всегда оригинальный софт для исправления определенных оплошностей при взаимодействии с iphone или ipad оказывается хуже чем программы от сторонних разработчиков так и живем подписывайся на канал чтобы не пропустить еще больше крутого и полезного контента об apple и не только совсем скоро увидимся до новых встреч до новых пока